В этом сумрачном небе блеснула последняя зорница военной славы глухой осенью 1855 года, конечно же, на Кавказе. Ну вот, я думаю, что через неделю, здесь же у нас будет, мы поговорим о взятии Карса, и о парижских мирных переговорах, о парижском мире. И на этом мы закончим эпоху императора Николая I. И, следовательно, в самом конце марта начнем эпоху Александра II, подготовку и освобождение крестьян и преобразование России. Итак, анонс, да, Володя? Следующая лекция будет посвящена последним страницам Крымской войны, взятию Карса нашими подобными кавказскими войсками, мирным переговорам в Париже и парижскому миру, который подведет итог и войне, и эпохи Николая I. Благодарю вас. Еще раз повторю, подробности чисто военно-технические, это вот все 22 числа 17.20 на ИСТФАК, вот там. Ну и там-то я буду всю Крымскую войну уже читать там до мая месяца. Вот. Согласись, это важнее, чем этот дрезг, с которых с твоей легкой руки все началось. Пожалуйста, вопросы. Да, последнее, да, что хотел сказать, что, конечно же, значит, флот даже в момент осады продолжал участвовать в обороне города. Ну, например, говорим мы о инкерманского сражения. Значит, в Большой бухте вот здесь вот, действовали два наших пароходов военных Владимир Херсонес, которые с огнем своей артиллерии прикрыли отход наших войск назад через Инкерманский мост и заставили англичан и французов остановиться, прекратить преследование. Корабли участвовали и дальше в артиллерийской защите города. Часть из них погибла за эти месяцы. Последние корабли были... Затоплено, когда было принято решение окончательно оставить Севастополь. То есть флот не сдавался даже в таких невыносимых условиях, он продолжал действовать так же, как Балтийский флот в осажденном Ленинграде.